А ты уже запись, что ли ведешь? Да. да погоди ты, стой. Ты что, не что ли? Да. Он знаешь, он без предупреждения, Он же все без предупреждения... Маржовый. Поговори с братцем, дай ему Можно, да? За прошествочную. Ши-Шуч. Погоди, можно еще раз, да? Да, можно. Можно? Да. За прошествоваться. Да ну ебах! Дядь без да. галсты, видишь. Ну, блин, ну. тоже а как-то это. В форшмачных штанах. Похожу, <coughs> да а ботинок кто? нет. Дочь. Да? Одна дочь. Штоналку а, куда-то прихерила, ты другая ботина. У меня, я думал, остаси такие лютые. По-тихому открывает дверь, обуваются <coughs> в них, в ложку и уходит. Так, все. Так, так все, все. Мы не треп. Тихо. Раз, два, три. Кто только деньги? Всем здравствуйте, Вот и наступил. Тот долгожданный час, минута и время, когда мы вам публикуем вторую часть нашего влога по строительству ага. дома типа Афрейм. В этой серии мы вам обещали рассказать и сегодня это сделаем. Всю техническую часть составляющую с нашим Артифек, ведущим да. архиве сяктором. А ты вообще не обижаешься слово артифектор? Нет, не нет, обижаюсь. Не обижаюсь. Потому, я нет, к уже к я... этой специальности привык, именно к этой. Потому что я в первой части ненароком назвал... А, правильное слово артихектор арти... ну, Все, у да. меня заклинило что Да. на подобии Да, что, артихектор, подобие... артихектор. Да. Да, что вот, Нет, Мы сегодня как раз Закроем всю техническую часть Со специалистом И он вам все полностью Расскажет, покажет и может быть Некоторых людей и разубедить в строительстве, а можно и кого-то и убедить в строительстве данного типа дома. Татьяна, что скажешь? Да я знаю, что стою и думаю. Зачем Значит, я... Слишком резво, да? да? зачем вообще я вам в принципе нужна, а потому вот что ты в технической я части хочу, я, я хочу не понимаю сказать, ничего. Твоя сегодня роль будет как роль как бы подписчиков. Угу зрителя, mm -hmm. который ничего в этом не понимает, Но и хочет... ты будешь по ходу пьесы задавать вопросы вообще отчаянника, который вообще ничего не понимает. Можно а мы по своей мере компетентности будем отвечать на твой вопрос. Да. Попытаемся. Да. То есть, а моя функция сегодня, а, разбавить вас цветом, потому что вы об черные. Да. Да, а, иначе это я. Не, вы сливаетесь Давайте, э, я тоже в... для справедливости тоже И я уж тоже за... И, соответственно, вы будете Переводить людям со строительного на человеческий. Ну, максимально попытаемся. Отечный, попытаемся отечный да. угу. да. То есть, если вас начнет уносить совсем всем в термины, и я понимаю, что я ничего не понимаю, я говорю: стоп, переведите. Да, переведите. И плюс ты будешь задавать как обыватель вопрос А можно а почему вот именно вот такой болт, А можно а, а почему именно вот такая балочка, а не другая? А можно что... каверзные? Можно. Да, Хорошо, все любые. погнали. Ну все, держитесь, да? Все. Наверное, первое выступление, наверное, я скажу от себя то, что вообще знаю о, о этим, вообще, о этом, об этом доме, вообще о Фрейм, вообще о расскажу, системе. наверное, впервые в жизни тот человек, который строит этот тип дома, расскажу все минусы. Обязательно, Минус надо В первую да, очередь да. с этого и нужно начать, я считаю да. я Ты, портел... может быть, сначала представишь человека, который с нами в кадре Неугомонных проседок, вечно трендящих люди знают не да, да. да. надо, Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пушкин Да, ведущий архитектор Пушкин да, Александр да. Сергеевич Да, он правда он Дальний родственник но нашего... Не ну, не Пушкин, да, да он, Но он... живем он... в Пушкино, между прочим Человек специальности И до Юра да. родственник этого дома, да? Да, да, да так, кстати, ребят, подвигу. поэтому, в принципе, формат работы понят. Да. Как обычно, берем печеньки, чаек, кофеек, то с чем, я да, начинаю смотреть. Где? Где? Я, ну, ну, это да. там, зрители. Это там. А ты Ну, ладно, хорошо. Что-то какой балаган вообще? Вообще балаган. Нормально. Вырезай все нахрен, и пошли это за галстуками. Да. Ну, и что? официальные письма. Я немножко шпаргалку для себя выписал. Короче, давай, какие реально минусы у Афрейма. Вот у Афрейма минусы в том, что... А, дом недолговечен согласишься со мной Но тут, долговечность э... смотри да я это так скажу вот свою мысль выскажу да самый, опиши, самый, я самый потом главный под, по дома под, Фрейм да, дом самый главный минус <coughs> это его долговечность его составляет от 50 до 100 лет вот этот промежуток который от 50 до 100 лет очень сильно влияет Уменьшен. на атмосферное влияние этого дома со временем как он будет защищать тебя от ветра можно вопрос подожди <свят> мне <свят> уже непонятно Короче, каждый день все строения любого типа сопротивляются природным явлениям нашей абсолютно семьи. верно вот и соответственно возможно в течение 50 какого-то лет лет, да? Времени. Ну, допустим. Допустим, будут много штилей, не, не будет порыстых ветров, не будут сильных борозов, сильных перепадов температур, там, жара. Ну, абсолютно да? Дом, соответственно, будет жить у вас дольше. Но и вторая соответствующее... Конструктивное решение. Конструктивное решение. И плюс, как, <как> это грамотно сделано. Если сделано было неграмотно, с допущением много строительных ошибок, конструктивных, соответственно, дом теряет... Вот эту сумму монолит Сум суммарно эксплуатационный период теряет уменьшается он как так вот вот ну, остановить, Дмитрий, дайте Я реальность. ничего не понимаю, Так, бокал кофе человеку. Смотрите, объясните мне такой момент. Вот вы говорите оба, да, срок эксплуатации, срок жизни афрема от 50 до 100 лет. А нахрена строить дом, который будет стоять там, я не знаю, 80-90 лет? Как показывает практика, люди все равно не живут в тех домах, которые строили Я почему говорю 50 лет? Если дом сделал вообще теплят на... Ебись куда uh -huh. хочешь, да? Дом, соответственно, не простоит, сколько нужно. Uh -huh. А если отнестись к этому вопросу грамотно и с профессионалами, кто умеет это вообще делать, реализовывать, соответственно, uh -huh. у тебя срок жизни дома автоматически, да. Геометрическая прогрессия Возрастает. увеличивается. Понятно. Да? Следующий вопрос. Давай. Ой, слушайте, как хорошо руку поднимать? Я mm -hmm. научилась. Как квартуна. Как А, смотрите, вот вы говорите про погодные явления. Вы здесь подразумеваете все от дождя до снега, вот все, что происходит в атмосфере. влажность, даже небольшой ветер, допустим, допустим от 3 до 5 метров в секунду, ну, такой люденький. вот такой дом высотой 10 метров, мы по мере попозже я скажу, какой высотой, около 8 метров, не меньше, он целево, все равно испытывает нагрузку ветровую, в любом случае, а, потому что он пик, он высокий, он в любом случае испытывает нагрузку, а если, допустим, будет ветер 17-20, вообще, он может практически Сложится. взлететь. Угу. Да. Все, едем дальше. Вот. Пока понятно. Вот это как раз вот эти основные два момента как раз влияют на долговечность этого дома. Он может быть и этот дом проживет и кирпичный, но тут уже. Вопрос. Стоп. Да. Челом бьет. Пиши далее. А у нас влог две серии будет из того, что мы сейчас будем разговаривать. Давайте, может быть, сейчас получается вот это блобой, с вами, плюс-минус, мы сейчас в одну часть, а техничку потом Да, Потому что очень большой влог будет. Чувствую, там больше часа будет. Как вы два лоуна ржете. Надо. да, Это все прорезаем. Давайте. Вы себя уже приняли по мне. Хотя, смотри, нам сейчас по 40 лет скоро будет, да? 39 нам будет и угу. дом нас уже переживет автоматически ну да, 70, меня устраивает. 70 лет я уже меня устраиваю. Вот. и поэтому что бояться в наши дети внуки все равно с потомки сразу сравнивать землю и построят то что им нужно а мы строим то что нам нужно и тут вот как раз одна вот из основных моих аспектов вот аргументов таких, в строительстве да. этого каркасного дома потому что я пожил в том доме где я хотел а Мои потомки захотят жить, где они захотят. Либо вообще продадут. Скажет, эгоист. Хорошо, но с другой стороны, знаете, как иначе, будет выглядеть: я тебе всю жизнь положила, я для тебя дом строил, дети смотрят, мне не надо. Нет, понимаешь, детям может быть и останется. Только необходимо будут в этом доме, если каркас сам дома он целостный, поменять теплоизоляцию полностью, снять внутреннюю отделку. И поменять всю изоляцию полностью. Ну, с учетом того, в какой тропулентный как Они А ли так, например, папа, мама, нам неплохо, мы живем на крайне леса, вообще в палатке. Да. Нафиг, нам это все Всего доброго. Так, два минуса рассмотрели. То есть это срок долговечности плюс агрессивная внешняя среда. Дальше. Большой минус для тех, кто привык жить в кирпичных домах то, что каркасный дом не он звукопроводный сам по себе вы как раз большой минус в этом доме то что большая звукопроницаемость не то что происходит снаружи а то что происходит и изнутри допустим мы сейчас у нас в двухэтажный дом я допустим, буду находиться сейчас вот на первом этаже а дети допустим будут ходить по второму этажу я буду буквально это все слышать и чувствовать и к сожалению да это минус но от этого, конечно, не, нельзя полностью 100% избавиться, но можно это минимизировать. Прям, ну, процентов на 20-30 вот этот эффект, как называется, эффект батута. Именно того, что когда люди ходят по деревянным перегородкам, <coughs> и есть вот это слышно, как люди ходят, и этот сама берация передается на первый этаж. И этот эффект можно убрать. Это, об этом эффекте я буду рассказывать как раз во второй, третьей части нашего лога. Да. А, вопрос о шуме. Я думаю, шум, я скажу шум будет, он больше всего не звуковой, uh -huh. а вибрационный. Это тебе еще такой, uh -huh. такой намек, вот как раз от я буду тебе отвечать на этот вопрос. Почему большинство звуковых инструментов делают из дерева? Uh -huh. Потому что он проводит, резонирует и издает звук. Проводит звук. Вопрос, соответственно, соответственно <как> продолжаем. У нас так, как каркасный дом, и когда человек походит по полу, он выступает. Это подобный вот эффект барабана. И за счет вибрации, как вот в речке, ты вот кинул мяч, и вот волны пошли. Все то же самое расходится по каркасу, вот. Вообще ничего не понятно. Можно спрошу? Давай. А, просто я понимаю, что вы говорите профессиональными строительными терминами, вы оба я учились на, на одном факультете были. но мне, как человеку, который от стройки от слова, совсем не понимает ничего, поэтому как бы да, там и не то что, как говорится, моего мнения не спрашивали, я в этом не понимаю смысл спрашивать мое мнение. Вот смотри, ну, да, у меня вопрос: вот а, чисто житейская ситуация. То есть а, где-то где здесь будет кухня, да? Я готовлю, и да. я уронила крышку на пол. Ну, Весь... кстати, тебе соседи не придут. Хороший вопрос. Я согласен. <свя> <свя> нет едем <свя> дальше а то есть ты а, да допустим сидишь в туалете ты э, услышишь. Со У нас будет 10 серий с таким архитектором и владельцем дома Я объясню максимально доступно, потом если что-то у тебя есть, дополнись Можно я спрошу? Вот смотри, мы уронили крышку, чисто гипотетическая ситуации. Ты сидишь в туалете, тебе как? Ты просто поймешь, ну там какой-то да звук дома произошел? Или ты конкретно бвум? Не, не, ну я почувствую просто, ну, то, что где-то далеко за стенкой что-то упало но это, вам вам кварти... Но это и в квартире. слышно. я как ты предоставил, что я сижу в туалете, допустим, перед моим лицом упала крышка. Нет, вот такого эффекта не будет. Ну так и в квартире то же самое. Но процентов ну, на 20 на 30 равно будет тут слышнее, чем бы в бетонном кирпичном доме. Хорошо, дальше. А, ребенок просто прошелся по, по вот. верхнему этажу. Вот это раз. будет очень слышно. А, это а, вот прям. Да. Вот. В физике есть звуковая волна и вибрационная. Сань, ну попробуй, если я что-то неправильно понимаю. Ну, корректно Здесь как бы два, просто... типа, два типа звука. И вот и мы как раз слышим не голос человека, uh -huh. вот. Именно голос, а вот это вибрация вот эта вот. Дим, я вам сейчас... проще скажу. Смотрите, да. господа, в плане, что касается перекрытия межэтажного угу. Это у нас перекрытие этажа, то есть это пол, это межэтажное. А, все попроще, не нужно усложнять То есть, допустим, если даже ребенок Попой издает ребенок. источник звука, идет голосом, угу. он будет гораздо меньше Сай. и тише секунду, Сай. нежели я ударный шум. шум, потому что когда что-то ударяется, оно все равно вот. акустирует и по элементам есть, сильнее. Есть ударный шум. Шумы, поэтому здесь все дом. Не а если акустические что... акустические шумы можно в каркасном доме как раз э... дополнить изоляция отделкой какими-то мохнатыми условно боями которые Гипс, поглощают звук но напомню. от ударных а, вот, да, именно от ударов это не избавишь но это и в квартире слышно ну конечно ну вот, смотри вы живете в двухкомнатной квартире у тебя жена на кухне крышку ронила ты слышишь спальню слышу и ничего не прыгает нет не прыгаю я уже к этому привык вот, Поэтому каркасный дом очень сильно проводит ударные шумы, а не акустические. Вот это мы подведем как раз со самой ну главной да. момент. Мне кажется, он слишком заумно говорит все вещи. Понятно. Так, ну что, мы, раз, мы разобрались со звукопроводимостью, разобрались да. сроком, какие и еще минусы? Для меня вот третий как раз, вот, ну, он, наверное, будет плавно переходить когда он между вторым и третьим. Третий. Ну, как раз убирать в этом доме акустический звук. И при помощи только гипс-картона который имеет два положительных эффекта в этом доме. Он первый, он закрывает акустический звук. А второе, так как у нас дом, во-первых, из минуса, из минуса третьего, то, что он не аккумулирует тепло, как каменный дом. Есть такой, да. Если не использовать, да, если использовать свое, в этом доме стенки из гипс-картона, я буду делать двойной слой. Первый слой у меня будет армированный гипсокартон, а потом второй слой уже 12 обычный миллиметр ой, лист. ну это уже в конструкции конструктиве вот, вот два расскажу, слоя. Да. соответственно, что я выигрываю я выигрываю звукопоглощение акустическое и второй небольшой процент увеличивается аккумуляцией энергии в доме он не совсем станет быстро остывать, ну процент 10 он дает плюсом к аккумуляции Вот если гипсокартон не использует, я просто не нашел ни одного еще пока строительного элемента Элемент? элементы, который может также хорошо нести как акустический барьер и аккумулировать тепло. Кирпичи туда достаю, ставить, но это бессмысленно. Да вот, нет, это во-первых перекрытие. Конечно, а будет жить. тяжело. Вот. это вот для, для меня, самые основные три минуса было, которые я, может, сказать, победил или как я принял эти минусы, знал, как к ним подойти и как вводим проблему работа. решить. А смотрите, мы разобрались. Так, а... заново, а, так, подвожу итог, иначе товарищи архитекторы и прорабы уносят в очень умные вещи, которые даже мой мозг не выдерживает. Смотрите, мы разобрались, как уменьшить звук, как, а, что, ну, не как уменьшить, ну пока выяснили минусы, да, и мы, Дима уже параллельно даже дал решение, а, и Саша меня поправил, что гипсокартон до конца не решает проблему, нужно еще там будет добавить. Еще такой вопрос, ребят, вот мы в деревянном доме, у нас планируется вроде как камин, нет, Или уже не планируется? Нет, нет, не нет, планируется. Нет. Тем не менее, деревянный дом... Это есть мы, деревянный дом. дом. Да, я выросла у обеих бабушек в деревне летом. А, каждый год у обеих были деревянные дома, они их страховали и все время тряслись, что не дай бог какой-то пожар. Саш, как решить здесь вопрос с учетом того, что у нас все деревянное и куча всевозможных утеплителей и прочего, извините, <coughs> который может загореться? Объясняю. А, значит, да, все верно. Минус, один из самых главных минусов, как я вот вижу, то, что деревянный дом, это его пожароопасность. То есть в случае пожара такие дома, такой категории сгорают буквально меньше, чем за 10 минут. В зависимости от источника разгорания, будь то проводка либо там еще какие-то вот как бы первичные источники. Поэтому, дабы в избежание этого, в таком случае проводятся мероприятия дополнительного скажем, ну, отражения усиления, то есть достижения противопожарной безопасности, то есть периода с момента возникновения источника огня до приезда первичного пожарной техники, то есть пожарных расчетов. Что мы делаем? В таком случае мы усиляем... Несколько вариантов. Усиляем изнутри обшивкой либо двойной слой гипса, картона, как правило, либо есть альтернативные варианты на рынке. Их, ну скажем, не так много, но они есть. Либо стекломагниевые листы, либо комбинирование. То есть, повторяюсь, в таком случае, если что-то, конечно, спаси-сохрани от этого происходит и источник огня какими-то путями все-таки куда-то прорывается и что-то воспламеняет, это этим самым спасая основной остров скелет деревянных конструкций, чтобы дом, скажем, не подошел к полному разрушению, к пепелищу, дает времени до приезда пожарной техники и, соответственно, тушения источника огня. Поэтому здесь все-таки вот, это я считаю, один из самых основных пунктов от Афрейма. В остальном, если соблюдать правила пожарной безопасности, вообще безопасности, как бы вовремя, скажем, я ничего плохого не хочу сказать, но заниматься воспитанием детей, объяснять им эти правила безопасности, этим тем самым мы минимизируем критичные моменты в нашей жизни. Ну, как ну, говорится, Бог бережет. Саш, здесь с умом, да? Коротком да, спичек можно готовить, конечно. а можно сжечь все... Все правильно. У меня вопрос? Я... Теперь у меня да, вопрос. Да, <свят> пожарной безопасности да, очень актуальная тема, но я не особо как Саньки не углублялся. Смотри, на современном рынке очень долго утеплители продаются, как, как то, что мы купили. Минеральная э, плита. Она даже вообще практически не горючая. Она, я сейчас больше скажу, есть несколько вообще этих минеральных то, плит. Что, да, нет, есть была, мягкие, про... секунду, есть мягкие, есть жесткие. Мягкий, есть плиты, докидают, секунду, пенсию. с добавками а, магнезитовых волокон. То есть ватная плита с базальтом волокном. Это о чем говорят? По сути, это вулканические Конечно. элементы содержания. Да, которые просто, они не сгораемые. Они относятся к категории НГ. Они могут... В крайности тлеть, но они не дают прямого сгорания, там раздымления, так, и выделения токсичных элементов продуктов, в котором человек просто даже может погибнуть от э, пару раз вдохнув эти элементы. А, следующим образом. А у нас какая? Хорошая, у нас самая хорошая. У В дальнейшем будет проводиться утепление изнутри, как раз плитой. Ми, плит, плитой жесткой, минватой. Но тем не менее это будут промежутки между, то есть в пролетах будет утепляться. Но э, она является же, в свою очередь, и теплоизоляцией. Вот. То есть э, тут, как говорится, так, скажем, условно, <laughs> двойной барьер защиты. Но в любом случае в дальнейшем будет все обшито, доведено до ума и до. Смотрите, и плюс в второе. Интерьер. Мы же будем а, в два слоя или в три слоя, сколько получится, потому что я уже закупил опытную Это все будет еще обрабатываться. Обязательно, это не Но, то, что не будет. То есть, есть мы сейчас, не, не, будем, мы сейчас не будем говорить о последовательности проекта производства работ. Но в целом это понятно, ну, что раз деревянные, вслакобусы, да, вслакобусы. раз деревянные конструкции, они обязательно должны быть по нормам обработаны от огня, био и так далее, защиты. Защита. Для чего? Есть, не надо забывать, что короеды, всякие жучки, которые, вот вы живете в прекрасном доме, вы понять не имеете, что где-то какая-то группа, не тварь, тварь. она группа, тварь. А, группа Оганизованная Оганизованная. ОПГ. Жив... ОПГ. ОПГ, живет по соседству с вами, вот прям... <смешно> <Примеру>. <смешно> да. но от этого не застрахуешься. Но <смешно> вот в таком случае существуют как раз био-пропитки, огнебиозащитные пропитки. Можно вопрос? Да, конечно. Еще какие-то минусы есть у Афрейма? У Афрейма есть его грамотность исполнения, но это, я так думаю, мы, наверное, обсудим более подробно. Отдельно, под... да. Это отдельные То есть, вот, общие далее. минусы. Это есть я бы или сказал о устойчивости, жесткости и правильности исполнения и порядка, как бы правильный последовательность порядка. Его. Можно переведу на русский. Это да. называется как проект сделаешь, и кто его будет строить. Все верно. Вот. С минусами мы закончили? Но есть еще такой эстетический минус. Какой? Наверное, все понимают, что у Афрейма стенки наклонены в среднем на 26. Градусов плюс-минус и Афрейм, афрейм. Надо... А больше, больше, больше. 260. 50. 50. 50. Ну, везде по разу, 50. потому что где-то В зависимости 5. от проекта. Да, ну... От проекта А у нас сколько плюсы. на стены под углом? У вас сейчас идется около 47 градусов. Угу. Почти полтин. Ну, плюс-минус, они разные бывают. Ну, говорю, тут нужно смириться и понять. Сможете ли вы жить в этом доме, когда у вас стены не 90 градусов вертикальные, а под углом. А мы про это говорили и в плюс, первой части. Да, говорили. И, соответственно, плюсы и Фрейма Афрема, и минус в том, что эти стены под углом очень сильно скрадывают пространство. Пространство. пространство. Где вы не можете уже свободно поставить шкаф или другую высокую мебель к стенке. Вам уже надо будет где-то выигрывать и где-то местами что-то, где-то ставить фальш-стенку или что, чтобы где-то опереть или холодильник, допустим, на кухне, или шкаф. Делать надо где-то в любом случае это пространство. А так, в основном, все эти стены будут, они пустые и ничем не закрываться. Хорошо. Это минус. Оснастить мебелью это дом. Нужно еще суметь грамотно. Хорошо. Ты столько минусов сказал, что мне уже неохота Это дом. Вообще, реально. Вот смотрите, с минусами мы закончили. Я вас не зря спрашивала. Какие есть плюсы, Саш, в каркасном строительстве именно такого типа? Могли бы мы за эти же деньги, а мы только что пока в кадры не зашли, обсуждали нашу смету, за эти же деньги мы могли бы построить обычный каркасник, той же Я понял, да. Ну, Я, скаж... скажем так, да, такой да. же обычный каркасник за эти деньги, возможно, вы не построили. если говорить о размерах основания. Да, да. Именно основания, вот да. то, что вот грубо у вас сейчас есть, размеры. Я И про будем... квадратуру... Сейчас, секунду, да, именно в этом модуле. Скажу так, что каркасничек вам, ну, встал, может быть, еще процентов бы на 20 подороже, а то и 25. То есть вот мы, к чему говорю, нас спрашивали уже, кстати, процент, и, процент Сейчас процент, секунду, Татьяна, да. То есть экономия в том, что за счет простоты, элементарности вот этого конструктивного решения а, снаружи дом выглядит просто, да, как огромная крыша, стоящая на земле. То есть всего лишь два ската. А, есть и огромное количество плюсов этих только двух скатов. Просто а, в процессе проектирования строительства и объекта объектов за свою жизнь очень много наблюдаем в плане кровель, течий, задувания и так далее. Здесь конструкция системы проста, как сатиновые трусы. И в плане защиты от воды, от задувания, от ветра, от обледенения, максимально выполнена, ну скажем, с полезным КПД в сторону, как говорится, будущих хозяев дома. То есть смотри, подвожу опять итог, перевожу на русский для обычных пользователей. За тот ну, бюджет, который есть, можно... Мы ну, сейчас подеремся, да, да, троем да, в кадре да, мы не да, были да, никогда. Ты много уже говорил, стой молодой. Смотрите, получается, что, вот, допустим, на текущий момент, на начало марта 2022 года, с учетом покупки земли, всех-всех всех мероприятий того, что мы имеем сейчас, плюс покупка определенных инструментов у нас потрачено 3 миллиона. С учетом работ, оплаты строителям. То есть те же ту же квадратуру за эти деньги на этой же земле мы бы не построили. Нет. И я хочу добавить, то, что каркасное строительство выгодно только до того момента, когда вы будете получить О, Каркасное строительство выгодно только до того момента, когда ваш дом будет не превышать 90 квадратных метров. Если вы будете делать от 90 выше, 200, соответственно, 300. минус прибавляется. Это узлы, узлы Дом элементы. становится менее прочным. Вот что, При увеличение площади, соответственно, да. каркасный дом, не бревно, не кирпич. Он уже становится менее... Ну, но все прям пропорционально. Да. То есть, с увеличением площади, Поэтому соответственно, все вытекающее... Я а, рекомендую рассматривать элементы, до 90 квадратов каркасный дом. Тогда ну, он вот -то. становится первое, максимально первое, Это по цене выгодно вам. И, во-вторых, энергоэффективность, потому что площадь небольшая. И... Прочность конструкции. Вот. За счет того, что делаем маленькое помещение, ну, да, мы, соответственно, абсолютно. получаем вот эти три больших плюса. Смотрите, у меня такое предложение к вам, товарищи прорабы, mm -hmm. владельцы, архитекторы. Мы сейчас обсудили минусы. Влог у нас получится, все равно будем, друзья мои, делить на части. будете смотреть это все по частям. Вот мне, например, я слушаю и понимаю, нас со стороны. И мне что-то как-то не очень хочется каркасник строить. Давайте мы сейчас обсудим плюсы. Эту серию завершим. И потом будем уже снимать конкретно по нашему дому. Да, да, да, уже бегать будем. Окей? Да, если Саш, какие фактура. Давайте я, наверное, начну так. Да. Ребят, так как все строительство у нас начинается с чего? С планирования, с подготовки в земельном участке. А, объясняю, что вкратце этот дом был построен простроен в кратчайшее время. То есть буквально за Дмитрий, месяц. Да, буквально Дмитрий перед Новым годом, с момента подготовки оснований, когда уже был снег, замечу, то есть первичный еще не сильно, то есть, но грунт еще не был сильно промерз. То есть, во-первых, было подготовлено свайное поле, произведено это все было за один день, вызывали работников, нам выполнили все за один день. Было готово свайное поле, дальше открывался фронт работ до и по усилению даль дальних, данных, так скажем, свай, торчащих из земли. Это, это, скажем, дополнительные уже внесения в конструктивное решение, отходящие, дополняющие проект на основании которого мы изначально начали разработку. После этого а, приступились, уже после Нового года, начали к основному строительству. Это первая 15 января приступили. Да, 15 января. Это про плюсы мы говорим. Мы говорим сейчас Нет, про плюсы. Нет, сейчас вообще да. поэтапно все, я просто постараюсь быстрее описать. Ну, вот, как рассказ, что, будет, да. что будет в следующей серии. <laughs> да, следующая серия. Приступили к основной обвязке диска, и дальше ребята начали уже непосредственно выполнение всех ферм. Возводить. Дали, да, все возводить. И... В последнем этапе уже была оттечка изоляции, изоляционных материалов и кровельного покрытия. Вот в таких этапах было произведено. Ну и как бы вот эти вот фронтоны, скелеты, то, что вот вы на заднем плане можете видеть, это уже, будем считать, основательный скелет, но еще не до конца не до ума доведенный. Пока временно закрыт, подчеркиваю, временно ОСБ. Во избежание задувания осадков, снега и тому подобное. Чтобы он изнутри потихонечку да. высушивался. А, теперь раздел второй. Плюсы. Пушки, Плюсы какие что? вы болтливые! Да, второй раздел. Никого не отнять. Плюсы. Самое, я считаю, мое мнение самый, как говорится, Первый плюс секунд Скопки, скобки. Данный человек Традиционный э, кирпично-строительный да. Товарищ Консерватор, <связан> <связан> консерватор <связан> он, он, <связан> он раньше, вот, до этого момента Наверное, строительство вообще Слово каркасник говорит Сайк, сай, давай что-нибудь каркасникой зовут где да ты пошел, ты там Пух, не дружу с тобой вот, Он был традиционно но там я это все обосноваюсь. Это, об, это, это мы расскажем Кирпичный. потом, как ты согласился да, вообще нет, на да, проект. Да, да. Какие, вообще, давай. Вот расскажите Эпилот мне будет, обычному да, обывателю. Узнал, почему я согласиться на каркасников? Потому что опыта. Вот теперь выскажи свое мнение. А, я, ребят, так скажу. Я не против мы не, не, за, не за каркасников. Нет. Да, на самом деле я не хочу никого уговаривать, или там, наоборот, против наставлять. Каждый сам выбирает, что ему по карману, и как говорится, что он хочет, в чем себя реализовывать. Опять-таки, возвращаемся к плюсам этого дома. Самое главное, основное, это скорость возведения. То есть, в кратчайшие сроки вы поднимаете строительный объем, пусть скажем, даже вот такого шалашного типа, но это факт. Второе, опять-таки, быстрота возведения основных всех вот этих вот стропильных элементов, потому что на самом деле это не что иное, как стропильная система. Третье, укрываемость и, я считаю, четвертое, ну, как бы вы уже, отхватив объем от пространства улицы, даете себе, открываете фронт работ. Но это уже дальше пункт, скажем, такой косвенный, на что хозяин сам способен. Будет он дали медленно все это доводить, думаю, или опять-таки быстро все раз, и уже, скажем, через два месяца въедет сюда с мебелью. Это уже, скажем так... Саша, <клес> <клес> но вот это все плюсы, скорость возведения. Скорость возведения, То есть да. я пока услышала выгоды, это цена. То есть Цена, это бюджетней, чем обычные устойчивость, обычный, э, устойчивость скорость, возведения. скорость возведения. То есть можно быстро и эффективно построить эффективно, дом. Да, и Какие опять еще там, есть плюсы. Еще плюсы. А, учитывая то, что это не летнего варианта, не дачного дом, это проект в дальнейшем сейчас вот вы видите. Круглогодичное пока, да, круглогодичное проживание. То есть далее это будет все утеплено, подшито, доведено до ума и так далее. А, Простота исполнения, даже вот сам хозяин будущего этого дома, он может сам в одно лицо провести все мероприятия по, скажем, отделке, утеплению и так далее. Узровый. Я считаю, это самый главный важный аспект вот именно строительство этого дома, потому что, ребята, учитывая наше сегодня время проживания, не каждый себе может позволить нанять бригады, кладчиков, каменщиков, там технику или еще что-то. Здесь вот этот дом, то, что вы в дальнейшем мы покажем, вы видите это все выполнено без применения техники. Ребят, это самое Рука. главное. А? Чисто, руками. Чисто руками. Сколько у нас было строителей? Четыре, где-то пять человек, но это бригада такой, как бы это, состав бригады ну, оптимизированный. Кстати, внутренняя отделка, особенно утепление, тут нужно все равно иметь опыт и хотя бы знать, как правильно все это сделать. Как раз вот само утепление, если Абсолютно. правильно ты утеплил этот дом грамотно, сделал герметично его соответственно и будет в дальнейшем и влиять на энергоэффективность. Все правильно. Если ты грамм сделал, значит дом у тебя энергоэффективный. Ну, мы пока, Дмитрий, сейчас в это влазить не да. будем. Ну, как говорится, поправлю, азы все... теплотехники. Да. Да. Ты просто сказал, что любой человек. Ну, тут любой, да. Но долго, Нет, я, я очень имел в очень... виду единицы человека. То есть, любой да, человек. Есть. Вот, да, да, вот да, я вот да. один мужчина в семье. да, две, вот, два, У меня вот, жена, например, есть дети. Я же не буду их привлекать. К то есть, я знаю, что спокойно подошел. Да. Я могу за сегодня утеплить вот, этот, вот эту плоскость. эту потом приступить к перекрытию. Не прибегая к помощи еще кого-то, да. Да, да, то есть да. я ну, понимаю, так человек так. может в любом случае потом скажет, да, вот тут я, наверное, может быть бригадку найму, а тут я вот спокойно могу самостоятельно выполнить. То есть это экономия бюджета, как-никак. Соглашусь, но с то есть нужно да, издать да. часть. Прошу вас, студент, <свят> студент <Катопена>. Подвожу <свят> итог. Да. А, бюджет, скорость возведения, эффективность самого дома... Да, то есть мы уже поговорили устойчивость то есть плюсы такие что я могу быстро построить дом для ежедневного круглогодичного проживания за адекватные деньги по сравнению с любым другим строительством Все. Верно. Все. ну и последний плюс Пошли наверное, строить. Как с коммерческой точки зрения это самое выгодное коммерческое строение для значит да, и для сдачи людей посуточно и так далее, и так далее. Для коммерции это очень-очень выгодно Ну да, строение. за два месяца можно возвести за... дом. Слушай, вот я сейчас за стою, лента, думаю. За лето, за лето можно три дома построить. Сейчас секундочку и... перебью, Дмитрий. Дело в том, что если бы не вот такая сложившаяся ситуация вообще, скажем, мировая, финансовая и так далее, а просто вот начато это строительство таким образом, если учитывая строительство летнего периода, такие дома вообще возводят, может даже посмотреть просто в интернете, буквально за три недели. Но, подчеркиваю, это при наличии Полностью здоровый раб силы и, допустим, теоретически, вот весь материал. Саня, Саня, тебя с ютубовой... Почему ты ее называешь рабочая сила? Ну все правильно. да, рабочая сила. Рабы. Нет, рабочая сила, я подчеркиваю. То есть вот есть бригада здоровая рабочая сила, которые говорят, товарищ заказчик, мы готовы приступать... Денег столько-то. Да. Что И вообще? вот лежит, к примеру, теоретически гора, вообще всего необходимого Деревяшки материала. Всего. То есть, по сути, я упрощаю к чему? Наличие конструктора, как в детстве вот мы играли, да? И непосредственно Да. То есть, это делается в летний период, там буквально от двух до трех недель, в зависимости от проекта. Смотри. Если мы говорим вот сейчас от... Площади основания Будем завершать типа. эту серию, потому да, что да, у нас уже сразу, длинная. Сразу. Да. Вот теперь ты, попробовав каркасное строительство, ты ведешь наш объект, да? И чисто теоретически. Человек. Вот если к тебе придет заказчик и спросит, Саш, твое мнение, вот я сомневаюсь, ты ага. можешь ему сказать ага. плюсы, минусы и уже дать рекомендацию? Сейчас я тебе правду да, я сейчас, у вас сейчас, твой, сейчас я тебе прокоммендую. Да, да. Только да. землянку, только землянку. Ага. Закопайся. Такие вопросы надо задавать, когда он сидите за рулем уже, да? от, от да, да, да. В общем, суть такая, каркасники позволяют все-таки расширить возможности людей, которые хотят построить дом, но не имеют возможности построить каменный дом. Ты, так сказать, можно условно в этот бюджет, конечно, не будем разглагольствовать камень и начать. Просто здесь поэтапность а, и, скажем, непростота заключается в том, что там немножко отличается немножко конкретно периоды строительства, осадских фундаментах и Ой, опять в умные вещи Это пошли. Это строительные да? уже. Это уже 10, 10. Это отдельно. Это да, можно сказать, Ты уже можешь теперь уже, у твое мнение касаемо каркасника, после того, как ты вот возвел, да, что Бить вот твой, твой проект. Точно, на камеру скажите. Что убить не Еще раз. Твой проект, который ты рисовал, да, чертил, вот он стоит. Воплощен. Вот ты в нем пос... стоишь, да? Mm -hmm. Какие ощущения? Да обалденный. Прохладно пока. Ну это... Дверь открыта. Шафку сняли. Уши посняли. Какое у меня может быть ощущение? Не, на самом деле... Необычность. Необычность, да. То есть я опять-таки придерживаюсь к тому, что правильно выполнив конструктивные элементы и непосредственно все Строительный аспект предусмотрев, можно во всем этом пребывать Замечательно. И Практически в как в раю, да. да От это, отмотался. Не, не отмотался. Дело в том, что-то что, что -то где-то недоучитывая, могут О, выплывать что? неприятные потом последствия. Поэтому я вот, вот дальнейшем настаиваю. Это отдельно, да, что все нужно обрабатывать, все, что как положено, все нужно делать, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, образований плесени где-то или еще чего-то. Так, это в следующей это серии. Это все в следующей Давайте серии. Давайте обращаться. Вот ну, поэтому я говорил в часть, Он перестрахун. <laughs> и все его перестрахунные действия мы будем рассказывать еще. Все, пока. Все, Погнали.